Волей-неволе, мы побывали в Металлострое, Ирма, как тебе это? «Я не знаю, я до сих пор не могу понять, почему я здесь нахожусь. Очередная жалоба КУСП. Очень оперативно работают сотрудники полиции. В общем, за два часа до выхода меня увезли сюда. не говорили, кто, по какой причине. Написала объяснение». И вот, наконец, я на свободе. Ура! У меня был другой блок вопросов, но один из них задам. Расскажи... И там уже сотрудники полиции смотрят, что же происходит. Да, помашем им ручкой. Лайфхак, расскажи что-нибудь во время твоего пребывания в спецприемнике, что было интересно, научилась готовить, может быть, что-то познала дзен, может быть, Ой, меня... религию. Да, у меня очень много разных лайфхаков. Самое главное – это мыть голову в раковине, если пускай реже, чем каждый день мыться теплой водой. У нас была в камере теплая вода. И, во-вторых, высовывать голову по диагонали из окошка в камере, чтобы увидеть, сколько передачек сегодня осталось под дверью. Я хочу поблагодарить всех. В первую очередь, тех, кто пока я находилась в спецприемнике, помогал задержанным, правозащитникам, адвокатам, журналистам, которые обо всем этом писали, людям, которые скидывались на передачки передавали передачки, забирали людей из спецприемников. Вот И что я хочу сказать главное, что несмотря Несмотря на то, что я и многие другие люди находились в застенках спецприемников, мне кажется, мы были намного свободнее, чем те люди, которые давали нам сутки ареста, штрафы и выносили приговоры. Поэтому я очень горжусь петербуржцами, с которыми живу в одном городе. Вы прекрасные, вы лучшие люди. Наш координатор наконец-то на свободе, а мы продолжаем свою работу. Впереди у нас много интересного, а теперь извините минутка нежности.